Медиагруппа «Авангард» представляет. Мы уже услышали в ряде докладов, Рассказы о фактической ситуации с тем, что поправки к закону приняты. Большинство соответствующих подзаконных актов, которые бы комментировали вот эти поправки, их банально просто еще нет. Вся наша PKI-отрасль, весь вот рынок PKI в России, он сейчас вот оказался в таком подвешенном состоянии. Те системы, которые ранее были реализованы, удостоверяющие центры, которые были созданы, продолжают функционировать, собственно, как и функционировали. С минимальным количеством изменений и изменений. И все, собственно, ждут, а что произойдет дальше. Для нас, как разработчиков, плохо другое. Плохо то, что, находясь вот в этом же одном и том же вакууме с потребителями всех этих услуг, мы не можем заранее планировать соответствующие работы над своими продуктами. В частности, до сих пор неизвестно, что такое будет машиночитаемая доверенность. Но совершенно очевидно, что это будет не очень... Простой и тривиальный технический механизм, что потребует достаточно много времени, в первую очередь нам, разработчикам, для того, чтобы его реализовать, проверить, интегрировать с существующими системами, пройти оценку соответствия, то есть получить сертификаты на все эти решения. Это совершенно точно не неделя, не месяц. Можно быстро родить какой-то подзаконный акт, особенно когда будет приказ это сделать, совсем уж такой однозначный, но не получится так же быстро родить технические решения. Их придется делать. И мы здесь видим основную проблему. Через год мы, я сильно надеюсь, опять вместе встретимся на ПКФ-форуме 2021. Сильно надеюсь, что к тому моменту большинство, вопросов найдет свои ответы, и мы уже сможем сказать, что да, мы уже начали реализацию тех или иных технических средств, удовлетворяющих новым поправкам к федеральному закону. Есть такие продукты, мы привезли и демонстрируем комплекс квантово-криптографической связи. Мы считаем, что в общем -то, круг специалистов по криптографии, применению электронных систем документа оборота, он в России, в общем, не, до, не очень большой, и люди все равно должны ориентироваться в том, что происходит в направлении развития криптографической науки, соответствующих там, технических средств криптографических, и считаем, что демонстрация на и форуме да, и на сети крипто, наших новых разработок в области квантовой криптографии, она всему нашему профессиональному сообществу будет интересна и полезна. Пандемия, естественно, нас повлияла, как на любую другую компанию. Мы для себя впервые, в таком массовом порядке освоили принципы дистанционной работы сотрудников. Если раньше мы достаточно скептически к этому относились, сейчас мы стали рассматривать возможность перевода на удаленную работу не маленькой части своего трудового коллектива, если, в первую очередь, это разработчики, с ними проще всего, потому что люди работают на длинных проектах, могут работать удаленно, но в том числе и ряд других ролей в нашей компании. Тоже сейчас собственно, мы рассматриваем возможность перевода людей на удаленную работу. В этом отношении для нас это новое, интересное, и, надеемся, в том числе и качественные изменения ситуации, которые, в общем-то, пойдет на благо нашему бизнесу. Но это тоже касается инфотекса внутри, тоже касается, собственно, нашего основного профиля, это разработка и защита информации, реализации их. То тоже история с коронавирусом, ситуация удаленной работы сделала массовой и для многих наших заказчиков все это произошло вот, практически одномоментно, потребовало от них буквально там, в течение недели-двух практически всю свою, вот, весь свой трудовой коллектив выгрузить на удаленку. Поэтому для нас это тоже было определенным вызовом, да, каким образом суметь оперативно помочь нашим заказчикам справиться вот с этой задачей, не потеряв при этом собственно, темпы работы организации. Ну, мы считаем, что у нас это хорошо получилось. Более того, мы даже объявляли определенную акцию в интересах наших заказчиков и достаточно большое количество временных лицензий передали на безвозмездной основе для того чтобы как раз таки максимально сократить вот сроки перевода сотрудников наших заказчиков в удаленный режим удаленный режим состоялся люди работали в защищенном удаленном режиме и собственно ни одной серьезной претензии по защищенности информационных систем по каким-то там инцидентам мы так и не получили вот за весь период этой работы.